Сады в цветении, грезы зимних снов. Там воздух ароматен и медов. Там утопают кроны в кружевах. Там расплескалось небо синева. Там пчел гуденье с пеньем птиц слилось. Хор этот изумителен и прост. Там капли солнца блещут на ветвях И вьет гнездо умело звонкий птах. Там суета. Теряет всякий смысл. Всего одна приходит только мысль, Что в пышный цвет одетые сады Крупится лишь всей Божьей красоты.